Что? ты не видел мой телефон? Видел. Где он? Я его на зарядку в кухне поставил. Зачем? Ну, чтобы ты мне вечером не сказал, что ты недоступна. Да, доступна, я доступна сегодня.